ЦИКАДА – новый радиомаяк торговой марки BITREK, позволяющий мгновенно определить местоположение похищенного либо утерянного транспортного средства, ценного груза, дорогостоящего оборудования или других активов. Принцип работы Цикады заключен в определении и передаче пользователю точных GPS и LBS координат в случае необходимости. GPS – спутниковая система позиционирования, которая позволяет определить местоположение объекта в любом месте планеты с точностью 5-20 метров. LBS-технология позволяет определить координаты по ближайшим GSM-станциям мобильных операторов связи. Эта технология позволяет определить местоположение вашего автомобиля в закрытых от GPS пространствах. Гаражи, туннели, подземные паркинги, торговые центры и так далее. Точность определения 200-500 метров. Маяк «Цикада» сообщает данные о вашем автомобиле или другом объекте в двух режимах. Режим охраны. Большую часть времени устройство находится в режиме сна и выходит на связь с сервером по заданному расписанию. По умолчанию один раз в сутки. Сохранив данные, устройство переходит в режим сна. Срок автономной работы маяка в режиме охраны — 3-4 года. Режим тревоги. Активируется путем отправки специальной команды сервера. В этом случае устройство сообщает серверу свои координаты каждые 15 минут. Вы легко определите местоположение вашего объекта на сайте Cicada.com.ua, доступного для любого устройства с выходом в интернет. Технические характеристики цикады позволяют спрятать устройство в самых неожиданных местах и обеспечить его максимальную скрытность. Маяк Цикады не принадлежит к средствам негласного сбора информации, что подтверждено государственным сертификатом. Сервисная поддержка устройств битрек Цикады осуществляется во всех областных центрах Украины. Битрек Цикады ⁇ самое доступное из аналогичных устройств на рынке. Сравнивая цены, вы убедитесь, что стоимость Цикады на 40 долларов ниже любого из подобных устройств других производителей. Автономность работы в 3-4 года, незаметность и превосходная цена. Маяк Цикада – лучшая страховка вашего авто и грузов.